Через понимание такого явления, как социальный паразитизм, мы можем открыть для себя новые грани и взглянуть на многие процессы развития человеческого общества совсем по-другому. Мы можем получить ключ к пониманию реальных происходящих процессов в нашей стране и во всей цивилизации в целом. Но прежде чем понимать, что это такое, давайте разберемся, что из себя представляет и как развивался человеческий социальный организм. Здесь просматривается интересная аналогия с экологической системой нашей планеты. В основе любой экологической системы находится растительная биомасса. Именно от разнообразия растительных видов живых организмов зависит и разнообразие и многообразие животных видов. Растения между собой отличаются своим биологическим КПД, то есть тем коэффициентом, который является показателем усваивания количества солнечных лучей, падающих на поверхность планеты. Если, например, у бурозеленых водорослей этот коэффициент составлял 1,5-2%, то у покрыто семенных растений он составляет 10%. Естественно, развитие экологической системы эры бурозеленых водорослей не идет ни в какое сравнение с эрой покрытосеменных растений. Именно растения производят биомассу, а все остальные живые виды ее только потребляют. Люди не едят друг друга, но люди потребляют продукты труда друг друга. И поэтому, прежде чем объединиться в какое-то сообщество и жить вместе, люди должны были решить один важный вопрос. Они должны научиться производить необходимое количество продуктов питания для того, чтобы хватило еды всем, и царю, и крестьянину. есть охота каждый день, и даже несколько раз в день. И не важно, что царь не работает в поле не добывает свой хлеб насущный, а крестьянин не вершит дела государственные. Для того, чтобы социальный организм развивался и гармонично существовал, должны сначала добываться необходимое количество продуктов питания. А для этого должно быть необходимое количество рыбаков, охотников, скотоводов, землепашцев и так далее. Именно они в поте лица добывают пропитание для всех. Для кузнеца, для гончара, для плотника, для портного, для царя с царедворцами. И возможно все эти люди являются социальными паразитами, так как они сами потребляют только то, что создали другие люди. Давайте в этом разберемся. Кузнец сам хоть и не занимается производством пищи и не работает в поле, но он создает орудия труда для того, чтобы труд пахаря был более эффективным и продуктивным, и он смог собрать большой урожай. Поэтому хоть и сам кузнец не занимается конкретно производством пищи, но он посредством своего труда создает более эффективные орудия труда. Поэтому косвенно участвует именно в производстве пищи, и он, таким образом, социальным паразитом не является. Также кузнецы создают оружие и латы для воинов, которые защищают всю общину от врагов внутренних и внешних. Плотники строят дома и хозяйственные постройки из тех же инструментов, которые для них сделали кузнецы. Они строят дома для всех, для крестьян, для скотоводов и для царя с царедворцами. Поэтому все, кто напрямую или косвенно связан с с производством продуктов потребления и средств производства, не являются социальными паразитами. Тогда, возможно, кому-то покажется, что этими паразитами являются воин или правитель. Дело в том, что у наших предков армия была профессиональная, и воин обучался своему ремеслу с детства. И, имея свой дар, они направляли людей в нужном для них направлении, потому что они могли видеть суть человека – Могли видеть его лучшие качества, которые в нем развиваются, зарождаются и проявляются. Поэтому, когда они видели в мальчишке дар именно будущего воина, то его лет с восьми уже начинали обучать именно этому ремеслу. И когда он становился взрослым, то он уже был профессиональным воином, и в сравнении с ним никакой вооруженный крестьянин, конечно же, не идет. И хоть воин тоже не занимается производством продуктов питания, но он защищает и самого землепашца, скотовода, кузнеца и их семьи, и при этом рискует своей жизнью и очень часто проливает кровь и погибает для того, чтобы не позволить врагу добиться успеха. Поэтому таким образом он социальным паразитом тоже не является. Для того, чтобы армия могла действовать как единый слаженный организм, ее должен возглавить определенный человек, который сможет объединить толпу вооруженных мужиков, в одно единое сообщество, сможет своим личным примером вдохновить на мужество и храбрость. Таким образом, каждый воин сможет подавить в себе свой инстинкт самосохранения и в бою сражаться отважно и бесстрашно. Если же инстинкт самосохранения окажется более сильным, то просто, то просто вооруженные войны разбегутся и превратятся в стадо трусов. Поэтому армии возглавляли определенные люди, которые были природными лидерами, которые вобрали в себя все самые лучшие качества народа. Они были обладателями здоровой генетики и мощного псиполя, Естественно, имели природный дар влияния на народные массы. Такие люди выкристаллизовывались на протяжении многих поколений. Таким образом, происходило естественное распределение людей в соответствии с их талантами, навыками, возможностями и лидерскими качествами. То есть каждый человек занимал именно то положение в социальной иерархии, ту трудовую нишу, к которой он был наиболее всего предрасположен. Воином становился тот, кто лучше всех умеет именно сражаться. Кузнецом становился тот человек, у которого лучше всего получалась работа по железу. Ну и правителем, естественно, становился тоже тот человек, который имел такой дар, такие таланты. Когда все находится на своих местах, то весь социальный организм гармонично развивается, так как человек трудится во благо всего сообщества. Таким образом, единичный человек является единичной клеткой всего социального организма, который в свою очередь является частью экологической системы планеты. И все вместе они образуют планетарный организм, в котором отдельный человек является всего лишь одной клеточкой этого организма. Если по каким-то причинам один человек начинает нарушать гармоничное развитие и баланс в этой системе, то он превращается в раковую клетку, что может в конечном итоге привести к гибели всего планетарного организма. Тогда возникает вопрос, а кто же является социальным паразитом и трансформирует весь социальный организм в раковую опухоль всей планеты? А стать таковым может абсолютно любой человек, вне зависимости от своей профессии и иерархического положения в социуме. Только последствия от этого будут разные. Если социальным паразитом становится какой-то скотовод, кузнец или пахарь, то он, как правило, просто объявляет бунт, перестает трудиться и его просто изгоняли из общины. Став изгоем, такой человек, как правило, становился татем с большой дороги и совершал набеги на ближайшие селения. Естественно, они объединялись в банды и действовали сообща. И совсем другие последствия будет иметь, если трансформации в социального паразита подвергнется человек с высших иерархических ступеней, если таким паразитом становился хан или князь. В силу своих природных лидерских качеств этот человек – имел достаточно сильное влияние на народные массы и последствия для всего социального организма, народа или нации, это, конечно, имело гораздо более серьезное. Таким образом, в экономической системе всего социального организма мы можем выделить несколько категорий. Основную категорию составляют активные экономические ниши. Это как в экологической системе. Если разнообразие животных организмов зависит от количества и разнообразия растительной биомассы, разнообразие и многоуровневость экономической системы социального организма зависят от активных ниш. И в активных нишах находятся люди, которые занимаются производством продуктов питания, продуктов потребления и средств производства. Поэтому именно от количества активных экономических ниш зависит и разнообразие и многоуровневость всего социального организма. Они являются фундаментом абсолютно любой экономической системы. Также существует категория социальных экономических ниш. Социально-экономические ниши прежде всего связаны с защитой всего социального организма, и по мере его развития и усложнения они появляются разные. Но одна из первых – это профессия воина. Также существует категория пассивных экономических ниш, к которым относятся торговля, сфера развлечений, Наука, образование, духовная сфера. И опять-таки, по мере развития социального организма, количество пассивных экономических ниш тоже будет увеличиваться. И существует особая категория – это паразитические экономические ниши. Через понимание природы паразитических экономических ниш можно для себя сделать много открытий тех исторических процессов, которые происходили в нашей цивилизации, в нашей стране в частности. Но для этого нужно рассмотреть, как развивался социальный организм в период общинного родового строя. Когда существовал общинный родовой строй, большая часть населения трудилась в активных экономических нишах, то есть была связана с производством продуктов питания и орудий труда. Это было связано прежде всего с примитивностью орудий труда, то есть требовало сосредоточения большого количества людей для производства пищи. Поэтому если здесь и появлялись какие-то социальные паразиты, то это были, как правило, убийцы, тунеядцы и насильники. В этот период с ними особо никто не церемонился, а обычно просто их изгоняли из общины. Поэтому э, социальные паразиты в данном случае не могли никак захватить социальный организм и трансформировать его в раковую опухоль, так как они просто были изгоями из этого социального организма, они находились вне его. Но все меняется, когда общество переходит к расширенному производству то есть когда появляются избытки продуктов питания. А это может возникнуть только тогда, когда существуют более совершенные орудия труда, которые позволяют затрачивать уже меньше людей в производстве пищи, а высвободившаяся рабочая сила занимается уже другими направлениями. Да и когда пищи становится достаточно для многих людей, у многих просто пропадает инстинкт самосохранения, который до этого заставлял их работать в поте лица в огороде. Или совершают какое-то преступление, за что их также изгоняют из общины. Но только в этот раз, прежде чем выгнать такого паразита, его, как правило, снабжали каким-то запасом продовольствия на какое-то время. Так как изгонялись, как правило, чьи-то дети и сыновья, которых все знали с детства и наблюдали за ними на протяжении долгого времени. Также их снабжали какими-то оружиями для того, чтобы они могли с помощью охоты себя прокормить. И тут уже возникает достаточно серьезный нюанс. Изгнанные изгои уже могли достаточно долгое время прожить в дикой природе и не умереть от голода. Естественно, такие банды изгоев стали достаточно многочисленными, и объединялись под рукой сильного вожака, который навязывал всем очень серьезную жесткую дисциплину. Совершая набеги на ближайшие поселения, рано или поздно они начали наносить достаточно серьезный урон. Потом приходила, как правило, профессиональная армия, разбивала изгоев, и тем, кто выжил, ничего другого не оставалось, как мигрировать на какие-то другие земли, которые до этого никто не видел из них. Как правило, это были окраинные земли всех славяно-арийских поселений. Часто на этих окраинных землях жили уже народы другой расы, которые эволюционно находились на более низкой примитивной ступени развития по сравнению с изгоями белой расы. И естественно, придя на эти территории, изгоя белой расы имели более современное оружие и без труда захватывали этих туземцев и обращали, естественно, в рабов. Захватив власть в каких-то народах, они, естественно, с помощью силы и жестокости удерживали это рабовладельческое государство. Таким образом, мы можем наблюдать, что возникло, и развивалось параллельно два социальных строя – один общинный родовой строй, другой рабовладельческий строй, в котором рабовладельцы для того, чтобы удержать свою власть, стали придумывать различные культы, которые оправдывали их избранность, а всем остальным внушали э, идею покорности, которая им вознаградится после их смерти. Естественно, труд рабовладельца не мог никак конкурировать с качеством труда свободного человека – так как раб, в принципе, не способен развиваться. Все, что он создает, принадлежит не ему, а его хозяину. И раб не способен творчески относиться к своему занятию, не способен вкладывать душу в то, что он делает. А человек, который трудился в общинном родовом строе, он платил налог всего лишь десятину. То есть 90% того, чего он создал, принадлежало ему. И человек, живя в этом строе, естественно, мог развиваться творчески, так как занимал ту нишу экономическую, к которой он был наиболее лучше всего приспособлен. То есть, другими словами, он любил свое дело и мог вкладывать душу, мог развиваться в этом, достигать каких-то новых высот и делать какие-то новые открытия. Поэтому со временем общинный рядовой строй стал технически просто опережать рабовладельческий строй. И новые волны изгоев, которые постоянно двигались на окраинные земли, они могли побеждать предыдущих захватчиков и навязывать свою власть. Со временем этот разрыв нужно было как-то компенсировать. И тут паразиты, рабовладельцы придумали очень хитрую штуку. Они своим рабам дали немножко больше свободы. Со временем историки этот период назовут феодальным строем. То есть существовал так называемый феодал, тот же самый рабовладелец, который своим крестьянам давал свою землю в аренду, они должны были трудиться на этой земле и потом делиться а, своим продуктом труда с феодалом, то есть платить ему оброк. Таким образом, когда у крестьянина появилась чуть больше свободы, а, это увеличило немножко потолок его развития. И человек той эпохи, скорее всего, вообще не подозревал о том, что он даже раб. Вполне возможно, что он к этому явлению относился вполне нормально и считал, что он абсолютно свободный человек. Также Параллельно с этим, естественно, развивались и культы, которые им внушали, что существующий порядок вещей является единственным правильным и справедливым. Если мы бегло посмотрим на так называемую античную историю Европы, то мы увидим огромное количество рыбовладельческих государств, которые как раз таки и создавались этими волнами изгоев. Даже когда рассказывают о Римской империи, постоянно говорят о том, что волны варваров набегали на Рим, грабили его Постоянно делали свои набеги на римские провинции и на сам город. Это как раз таки и были банды изгоев белой расы, которые двигались на свободные земли, имея более прогрессивное оружие. Вообще всю мировую историю за последние хотя бы 2000 лет нужно рассматривать через точку зрения противостояния этих двух систем, паразитической рыбовладельческой системы и а, созидательной системы общинного родового строя. Тема отдельного разговора, то как получилось, что а, паразитический строй одержал на какое-то время победу, и мы на сегодняшний день живем именно в условиях паразитического рабовладельческого строя, когда продукты труда в основном человеку не принадлежат. И к слову, очень много информации всплывает на сегодняшний день о Тартарии, которая являлась а, древней славяно-арийской империей, которая, кстати, и существовала, имея а, общинно-родовой строй. И противостояние шло именно двух систем, западной паразитической, рабовладельческой и общинного родового строя, вокруг которого и образовалась ведическая традиция различных славянских племен. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылкам в описании. Всего доброго.